Да, привет, пламенный. Привет. привет. Да, у Саши новый лук. У него такая ха, стильная и сексуальная, как он сам, скорее всего, думает. А Ты от себя сейчас прибабахиваешь. Прибабахиваешь? Нет, я просто тебе завидую, что на твоем лице гораздо больше волос, чем на моем. Потому что у меня... Зато у меня лицо больше. Ладно. В общем, мы готовы к рубрике Приходили домой, приносили с собой ноти вставешь, его там адальше. Как коленку колом стояли. Ну на, давайте что-нибудь споем. Давайте споем. Да, мы ведь говорили о зиме, о метели. Мы все помним рассказы наших бабушек и дедушек о том, как они ходили в школу по несколько километров пешком. Надевали вот эти Который вот так вот, вот так вот делаешь, отпускаешь, отпускаешь, отпускаешь да, подороже, да? Помните? Было дело. Можешь ты Закрой глаза и вернись Не пропади, но растай, Так колье поклонись, Мое окно отогрей, Пусти по полю весной Не доживи, но созрей, И будешь вечно со мной, И будешь вечно со мной, И будешь вечно со мной. Конец свеча на снегу следы зари. Крылья павшего луча. Что же в юга наливай и выпьем время на Спою и в такбролай А И еще Играй как можешь, сыграй Закрой глаза и вернись Не пропади, но растай А колье поклонись Мое окно отогрей Пусти по полю весной Со мной, ты будешь вечно со мной, ты будешь вечно со мной. Yeah, boy, kinda... <laughs>